Королевский стандарт качества для всех новичков «Фаберлик». Мы дарим биосредства для стирки в жесткой воде из новой серии «Хом Гном Гринли» всем, кто успеет зарегистрироваться до 31 января. Производитель «Голландская компания» имеет официальный предикат Королевского двора Нидерландов и отвечает за премиальное качество продуктов. В подарочный набор входит два средства. Концентрированный стиральный биопорошок для цветных тканей. Прекрасно выполаскивается, смягчает ткань и сохраняет волокна. Концентрированный биопятновыводитель «Универсальный» благодаря особой биоминеральной формуле легко справляется со сложными, застаревшими пятнами и неприятными запахами. Бережно воздействует на волокна и обновляет цвета. Подходит для чистки ковров и мягкой мебели. Как получить подарки? Выполняйте «Простые условия».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 56,99 лари, 44,99 монат, 224,9 самани, 7,499 тенге, 449 лей, 49 белорусских рублей или 26 евро 99 центов. И третье условие. С 1 по 21 февраля получите вместе с очередным заказом по новому каталогу на минимальную сумму своей страны набор из двух биосредств Хомгном Greenlee в подарок.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 Международный интернет-проект «Фоберлик Онлайн» желает вам приятных и выгодных покупок.